Мне сейчас 40 лет, и я впервые в жизни нашел команду людей, с которыми действительно хочется работать. Эти люди отдаются делу по полной программе и не стесняются на этом зарабатывать. Name 25 years Technische und Soft-Skills erworben. Mein höchster Abschluss ist Diplom-Ingenieur in Richtung Schwerpunkt Fahrzeugbau, Antrieb und Fahrwerk. Und äh, nach dem Abschluss begann mein Werdegang bei Airbus im Flugzeugbranche, ich merkte dass das nicht wirklich so meins ist und da habe ich mich gefragt, was ist die Bestimmung meines Lebens, was sind die Fähigkeiten. После института я устроился на работу, и проработав примерно год, я начал задумываться над тем, что будет со мной через 5-10 лет, если я оставлю все как есть. И, к сожалению, никаких перспектив для себя я не увидел. Поэтому я принял решение, что мне нужен дополнительный заработок. не और एक अनशोरज कंपनी में भी काम किया और एक पार्टनर के साथ मिलकर हमने डायमंट का बिजनेस भी शुरू किया और हमने và tôi bắt đầu quan tâm đến thị trường tài chính và đầu tư từ năm 2016 và trong thời gian này tôi đã tham gia một số các dự án tài chính và nhưng nó không được hài lòng với kết quả của mình và hầu hết uh, tất cả những dự án tài chính tham gia thì đều biến mất trong một thời gian ngắn và cuối năm 2018 thì tôi bị đến công ty của uh, Solara Group và thời điểm đó thì đồng nghĩa việc là tôi đã có một số kinh nghiệm về đầu tư và sau khi phân tích dự án và tôi quyết định đầu tư và ngoài ra thì это saya dengan solarlar Group dimulai pada tahun 2018. Saya memutuskan untuk berinvestasi tetapi karena saya bukan seorang insinyur, saya kemudian secara naif berpikir bahwa ini adalah investasi khusus dalam produksi sepeda motor. Seiring berjalannya waktu, baik dari berita perusahaan maupun dari dokumen resmi yang ada, Saya menyadari bahwa ini lebih dari sekedar mekanisme yang hanya bisa dipasang di sepeda motor. Kemudian saya memutuskan untuk menggali lebih dalam dan akhirnya dapat memahaminya lebih banyak tentang proyek tersebut. Dan pada tahun 2016, saya mulai berusaha mengenai proyek mit internet yang diperkenalkan. Di mana saya terlebih dahulu video tentang teknologi Slavyanka, itu adalah video tentang Testfahrten mit Radnabenmotor, ein Elektrobike, der als Prototyp galt. Und da hatte ich mich gefragt, wie kann ich dieses Produkt nach Deutschland bringen, um dieses Produkt hier zu vertreiben. Das wäre eine neue Nische und das, damit konnte ich mein Geschäft aufbauen. Leider hatte ich keine Verbindung zu den Herstellern oder zu den Entwicklern. Und so blieb es erstmal bei der Idee. Я считаю что нужно развивать те проекты которые будут помогать обществу и миру в целом. Я искал такой проект и наткнулся на проект двигателя уинова. Он заинтересовал меня наличием физического продукта. Это не только технология, это и множество опытных образцов, которые были на тот момент. И я сперва не поверил во все это, но потом заметил, что тренд электроэнергетики особо развивается во всем мире. И я понял, что это наше будущее и на этом нужно зарабатывать. Увлеты новых проектов Solar Group и инновативного электромотора ДУЮНОГО. Доверно до полной радости. Поделился информацией о Солар Группе с моим лидерами и заразил их моим энтузиазмом. Тих людей были рады и уничтожены с возможностью, которые происходят из участия в проектах. Плачание врата уроков 10 месяцев и принимание пакета дионов. Фантастично! В какой-то момент я наткнулся на тему краудинвестинга. Компания предлагала стать владельцем бизнеса на самых начальных этапах, на самых высоких рисках. Я подумал, что это может быть интересно и начал это изучать. Я просмотрел большое количество видеороликов, прочитал большое количество статей, все, что можно было найти в интернете. Прочитал комментарии, что ли об этом люди думают. И Они были как положительные, так и резко негативные. И принял для себя решение, что да, это интересно, я хочу, я хочу стать владельцем этой компании. Но на тот пакет долей, который я для себя приметил, у меня банально не хватало денег с зарплаты. И поэтому я рассмотрел для себя вариант работы по партнерской программе. Я создал YouTube канал, создал сайт, запустил рекламу и начал активно продвигать проект в интернете. И благодаря этому я смог позволить себе тот самый заветный пакет далей. Заинтересовался от сферата на инвестициите, т.к. я привлечен от идеи, да постигна финансовая независимость. Започну я да инвестировал в средства, пари, в краудинвестинг проекти с идеята, да печаля пассивные доход в будущем. Когато открых информация за проект Двигатели до то той веднага ме привлече инновативность и основа страхотна технология и возможността да печеля пари. По това време оставаха няколко дни до смяна на 5-е месяца на этап на 7-е и трябваше бързо да взема решение, дали да стану инвеститор или да получа по-добре проекта. За моя радость инстинктът не, не потихна да действам и да не пропусна тази страхотна възможност. Когда я пришел в эту компанию, Единственной моей проблемой было это определиться, сколько же все-таки сюда инвестировать. Для этого надо было взвесить риски, сделать некий аудит, все внимательно проверить. Прошло полгода, и я не заметил, как уже работал в этой компании. За последующий год я увеличил свои инвестиции более чем в 20 раз. И сделал это не только благодаря собственным средствам, но также и деньгам, которые заработал уже здесь, просто рассказывая об этом проекте другим людям. Не рассказывать об этом проекте просто бессмысленно, потому что он делает мир лучше, риски уменьшаются в общем-то от года в год, а актив на сегодняшний день остается все еще очень недооцененным. Полгода я делал контент, помогал проекту, и потом меня заметили. Я тогда понял, что быстрых результатов не бывает, и если вам предлагают 30% в месяц, то не думайте, что вам удастся вернуть вложенную сумму нет быстрых результатов и нет быстрых денег. Проект двигателя Дуйнова – это тот проект, который не стыдно предлагать своим знакомым. Как бы все это начали? Содержание проекта было только на русском языке, так что не было приступа к нижней информации на своем материальном языке. Я могла зарегистрироваться на одну русскую социальной мреже, которая называется «Вейконтакт», и яку дуго тражити, как бы найти кого-то, как бы мог дать некл информаций о проекту Славянка и технологии Дуйнов. А на краю я спрашивал, испак господина Виктора Арестова и замолил, чтобы да он познал с некими из России, как бы мою растущую структуру прошло, ажурировал информацию. Отговорил меня и разговаривал все детально на скайпу. Как результат, с этого опозорил несколько людей и добил приступ и на о проекту. И морам речь естено что а мои успехи, прежде этого разговора, были очень скромные и что да я еще не успешно знал проектировать Дуйновы Мотори. Но это не было мне предоставлено стать одним из первых в Западной Европе и первым лидером в восточной Европе, который начал развитие этого проекта. Мы приехали в Москву в феврале 2019, и это было в моей жизни. J'ai fait connaissance avec l'ensemble du personnel de la direction de Solar Group et rencontré personnellement Mitri Alexandrovitch de Hunov. La rencontre a été très fructueuse et nous avons immédiatement ressenti un sentiment de confiance mutuelle. En juin 2019, l'entreprise a ouvert un bureau national en France. C'était le premier au monde. Je suis ainsi devenu le premier partenaire national Solar Group. Mes ambitions Associés au projet de Solar Group, nous ont permis d'ouvrir des nouveaux bureaux nationaux dans quatre pays supplémentaires Côte d'Ivoire, Sénégal, Bénin et Togo. Afin de pouvoir ouvrir de nouveaux pays, j'ai dû quitter la France précipitamment et m'envoler pour l'Afrique sur le dernier vol avant que le trafic aérien depuis l'Europe ne soit fermé pour cause de pandémie. का तैयार करना बहुत जरूरी होता है जिसमें आपके साथ ही आपकी जैसी सोच रखते हो वो ऐसे साथी आपको मजबूत टीम तैयार कर सकते हैं और उस टीम के सदस्य अपने साथ साथ आपको भी और कंपनी को भी विकास की ओर लेकर जाते हैं ऐसे पार्टनर को हमेशा कठिनाई के समय उनका साथ देना और ओएक अच्छे भविष्य की लिए प्रेरित करता हूँ मैं बहुत से लोगों को आर्थिक मदद के साथ साथ उनको उत्तेजित भी करता हूँ इसीलिए आज मेरी टीम के बहुत से पार्टनर एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक अच्छे मुकाम पर कार्य कर रहे हैं नाकी के भारत में और Latinamerika maybe. Und schon zu Beginn dieses Projektes merkte ich intuitiv, dass diese Technologie Slavenka besonderen Potenzial für, unseren, äh, für unsere Welt und für Le unser Leben hat. Und die wird ja schon in naher Zukunft in vielen Bereichen unseren Lebens großen Einfluss, positiven Einfluss nehmen. Wir sind Zeugen einer neuen Ära им электромоторным бриф. И я рад быть частью этого успешного команды, которая полна энтузиазма, и целеустремленности, идет по этому пути Trên thị trường Việt Nam thì người Việt Nam rất thích đầu tư và do đó thì những cái dự án đầu tư về des industries entières dans lesquelles la consommation d'énergie joue un rôle important peuvent compenser la hausse des prix constantes de l'électricité en installant des moteurs électriques asynchrones avec des bobinages du type S slaianka et ainsi améliorer considérablement leurs performances commerciales et cela? Eh bien n'oublions pas que 60% minimum de la consommation électrique de l'industrie est conssommée par des moteurs électriques asynchrones également selon plusieurs études 51 à 52% des véhicules passeront à l'électrique d'ici dix ans ce facteur peut offrir un bel avenir au projet des moteurs du Yu off en france et en afrique Kita sendiri sekarang adalah pengguna motor listrik atau motor seperti mesin cuci, kipas angin, pompa air, pengering rambut, bor listrik, dan masih banyak lagi. Bayangkan jika semua perangkat ini menggunakan teknologi Slavyangka. Tentunya dari segi penggunaan listrik, ini sangat efektif bagi kita. Dana yang disimpan dapat digunakan untuk hal-hal lain, misalnya untuk pendidikan anak atau kebutuhan rumah tangga. Proyek Nudi Oseca Finansis Kuslabodei Прилыку до сочного прекрасного природа нашей земли за будущую генерацию. И сегодня мы, и я уже горжусь тем, что говорю мы, действительно делаем этот мир лучше. Ведь инжиниринговая компания, которая, которую финансирует проект, уменьшает энергопотребление всей планеты каждый день. Это पृथ्वी को हम ग्लोबल प्रदूषण को भी कंट्रोल कम कर सकते हैं और अपनी पैसिव इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फिनैंशल इंडिपेंडेंस को भी हम हासिल कर सकते हैं बहुत सी कंपनियां एक जैसी आई आई पर मैंने अपना जिनके उद्येश एक जैसे थे मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया у меня появилось больше свободного времени. Я стал заниматься тем, что мне действительно нравится. Я стал больше зарабатывать и получать от этого удовольствие. Я принял для себя решение изменить свою жизнь в тот момент и ни капли об этом не жалею. Также вам желаю не бояться делать смелых решений, если они есть внутри вас. Не бойтесь нового вида заработка, нового образа жизни. У вас все получится. Hello, friends. हमें सिर्फ कोनर बनने का ही मौका नहीं देता, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देता है, जहाँ से हम महीनों का लाखों डॉलर पैसे भी कम ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम इस टेक्नोलॉजी के बारे में फ्रेंड, फैमिली या किसी अन्य लोगों के साथ साझा करते हैं, और वो लोग हमारे साथ इस कंप мы можем использовать это в месяц, в месяц, в месяц, в месяц и в месяц. Вы тоже можете использовать это в СОЛАРГРУП. Меня зовут Елена Лосада. Я из-за короломбии. И благодаря ВИРДИ я известен этой большой комплексой СОЛАРГРУП. Мне очень понравилось я начали да на да на работать в многих странах на уровне и от этого я начинал собрать фрукты благодаря этому огромному работе и этой большой компании. Спасибо! и Всеки месяц проведем рядовые встречи, на които информируем жителей на България с тази уникална инвестиционной возможности. Наши экипы се не само да популяризировать проекта, но и да информира участниците в нашите вебинарии за инвестиционната возможность и управлении на личните Я Искам да кажа, че интересът проекту проекта нараства день, когда говорим о текущих событиях и фактах, которые происходят. Только людей хорор потенциал в проекта, какую больше информации получают. Безусловно, факты от развития проекта карат карот хорота да на Solar Group и да свое инвестиционное решение. Je m'appelle Alphonse Kessou depuis le Bénin. Maintenant, grâce à Solar Group, je gagne suffisamment de dollars pour couvrir mes mensualités de mon gros pack de du projet de J'invite mes frères et sœurs béninois et du monde entier à venir dans ce projet des moteurs les plus efficaces que soutient Solar Group. Acquéris naturellement un maximum de parts d'action à un faible coût, donnant de grandes rentabilités en utilisant l'opportunité de levier du marketing de réseau pour développer le partenariat Solar Group, moi, Alphonse Ressou, je vous conseille de participer régulièrement aux présentations physiques ou en ligne. J'utilise l'opportunité afin de recommander auprès de vos amis this merveilleux project, construire une structure de levier à partir de vos recommandations, sortir de votre zone de confort toi pêche au large, votre leadership en passant à l'action. Je vous remercie. Liebe friends, let's come in and so gestalten, wie sie uns ursprünglich gegeben wurde. In, in der Harmonie mit der Natur zu leben. Viel Erfolg, uns allen.